Дамы и господа, добро пожаловать на борт канала «Немиркин». Ваша любовь и поддержка помогают нам продолжать нашу миссию по распространению информации о повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Что значит быть манипулятором? Манипулировать означает контролировать, изменять или искажать поведение или восприятие других людей. Она подразумевает использование обмана и скрытых методов для достижения личных целей. Таким образом, манипуляция часто имеет негативный оттенок, поскольку считается эксплуататорской и хитрой. У вас есть кто-нибудь на примете? Давайте сделаем шаг назад и рассмотрим некоторые признаки манипулятивной личности. Во-первых, они вселяют в других сомнения в себе. Заставлял ли кто-то вас часто сомневаться в себе? Это также считается манипулятивным поведением. Это происходит потому, что сомнения влияют на уверенность человека в себе. Низкий уровень уверенности в себе потенциально делает человека более восприимчивым к дальнейшим манипулятивным тактикам. Это также может быть воспринято как манипулирование человеком, чтобы он почувствовал себя плохо. В свою очередь, манипулятору приятно осознавать, что ему удалось получить власть над человеком. Во-вторых, они эксперты по вызыванию чувства вины. Если вы когда-нибудь делали что-то, потому что вам было плохо в той или иной ситуации, вы, вероятно, понимаете, как чувство вины может быть использовано для манипуляции. Если нет, то давайте разберемся. Чувство вины – это форма эмоциональной манипуляции. Чувство вины также может быть сильным фактором, заставляющим человека действовать определенным образом. Оно манипулирует человеком, заставляя его находиться в подчиненном положении, поскольку он чувствует, что должен делать то, что ему приказано, чтобы избавиться от чувства вины. Таким образом, манипуляторы иногда используют чувство вины, чтобы иметь власть над своими жертвами. В третьих, они пользуются добротой. Вы когда-нибудь слышали о том, что вы слишком добры для своего собственного блага? Будьте осторожны, потому что вы уже созрели для манипуляторов. Они быстро воспользуются вашей добротой в своих интересах, что также является формой эмоционального манипулирования. Добрый человек часто хочет предложить свою помощь тем, кто в ней нуждается. Однако манипулятивные люди склонны использовать это в своих целях, поскольку помощь будет оказана им по доброй воле. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что они обычно не отвечают взаимностью, когда вы нуждаетесь в их помощи. В-четвертых, они специально распространяют ложную информацию. Как ложная информация связана с манипулятивным поведением, спросите вы? Дело в том, что она может повлиять на восприятие индивидом различных вопросов или человека. Манипуляция начинается с распространения ложной информации в попытке заставить людей смотреть на вещи определенным образом. Таким образом, манипулятор может получить больше контроля в достижении желаемого результата, поскольку он заставил людей думать так же. В-пятых, они никогда не берут вину на себя. Мы все уважаем тех, кто берет на себя ответственность за свои поступки, верно? К сожалению, с манипулятивными людьми дело обстоит иначе. Они всегда будут пытаться переложить вину на кого-то другого, если это возможно, а иногда будут манипулировать людьми, заставляя их думать, что это они являются жертвой. Их общая позиция заключается в том, что проблема, как правило, никогда не связана с ними, а всегда связана с кем-то другим. В-шестых, они хорошо умеют скрывать свои манипулятивные черты. Вы когда-нибудь видели манипулятора с табличкой на шее? Они прекрасно владеют искусством маскировки. И именно это делает их еще более сильными. Манипуляторы знают о последствиях того, что их поймают. Поэтому они используют осторожность как инструмент, чтобы дольше пользоваться плодами своей манипулятивной тактики. С помощью тонких манипуляций они изменяют ситуацию в свою пользу, не выставляя на показ свое истинное «я». Это часто делает их манипуляции менее заметными, что помогает им сохранять свой фасад. В седьмых, они притворяются невежественными. Обычно это последнее средство, когда манипулятору приходится противостоять. В зависимости от того, насколько хорошо они действуют и лгут, притворное незнание может потенциально помочь им выйти из затруднительной ситуации, запутав другую сторону. Они заставляют людей сомневаться в своих собственных суждениях. Лучше быть в курсе, верно? Эта тактика также позволяет им продолжать свои личные планы и подвиги. И в-восьмых, они делают свою тактику нормальной. Если это норма, то как это может быть неправильно? Верно? Поскольку люди склонны принимать норму, то в большинстве случаев манипулятивные люди всегда будут пытаться оправдать свою тактику, чтобы она казалась нормальной, помогает оправдать их действия и скрыть их истинные намерения. Это помогает им доказать другим, что их действия правильны, а их поведение уместно. Самое страшное, что многие люди в итоге становятся жертвами, так как считают, что это правильно. Сколько из этих признаков вы заметили в людях, с которыми, возможно, встречались раньше, или, может быть, вы сами видите в себе некоторые из этих манипулятивных черт? Хотя в этой статье описаны только 8 признаков. Способов манипулирования может быть гораздо больше. Важно быть бдительным и внимательным на случай, если кто-то пытается манипулировать вами. Сообщите нам, если вы хотите вторую часть, а также поделитесь этим видео, чтобы помочь другим найти ответы, которые они ищут. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о психологии.